Привет, друзья! Свободное место, штука такая. пять минут назад было, и вот уже не знаешь, куда положить ручку. Все занято. С недавних пор мое рабочее пространство стало более упорядочено. Стабилизатор на своем месте, машина на своем, и я с легкостью нахожу все, что мне нужно. Но это не мешает мне во время мастер-классов покрывать горизонтальную поверхность стабилизаторами, ножницами, тканью. И вот мне снова не хватает места, и снова я еще нужный предмет. Увеличивать площадь горизонтальной поверхности больше уже некуда. А вот вырасти на 2-3 этажа вверх это легко. Поэтому я приобрела в магазине а Икея недорогую белую полку, которая по ширине прекрасно подошла к одному из моих столов комфорт. Я с легкостью ее собрала и приклеила на жидкие гвозди прямо к столу. И Я не люблю привинчивать и предпочитаю приклеивать. В этом случае всегда можно все отодрать и заменить, ну если решил переделать. К своему обновленному столу я добавила две магнитные ленты. И теперь ножницы у меня всегда на месте, а на столе свободно. А также я добавила освещение и смогу снимать МК даже ночью. Красота. Лента для ножей обошлись мне рублей в 200. Лампочку уже не помню сколько, а полочка стоила порядка 1400 рублей. Вот такой недорогой апгрейд прошел у меня на днях. Всем хорошего дня. Пошла делать МК по елке.